Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами... Что такое? Я сделал вид, что я ничего не вижу честь этого анекдота... Что это происходит? Что это... Появился, просто... Что это за... козии ножки? Что Жесть Значит так... Вот так давай... Вот так давай работать ты куда побежал? Эх Объясница Ой-ой-ой-ой-ой, сколько у вас? Ой, разбегались-то как, как у тебя-то <решили> Так, окей, okay. ну как-нибудь к вам наведаюсь А пока А пока Ари-али-ари-ли ли <решили> Да, да, прапор же, да? <решили> стой, прапор, стой Стой, <решили> стой, стой, стой Подножка, и... подножка а, жё погорит. Так, приветствую. Стоит, значит, значит, у этого. Епта, попа... твою мать, твою мать. Пацаны, о, пацаны, твою мать, пацаны тут жесть, тут там жесть, пацаны. На тебе. Я, я, я, я, я, я, я, я, я, яй. О, бляха! Долгоц и сталкеры ведут себя странно, короче. Что там всталк? Бармен. Бармен. Бармен. Сюда иди. Че, вынулся там? Сюда иди. Телек с другой стороны. Сюда иди. Ну, бармен, бляха. Мне патроны нужны. Мне тормози, мужик. Моя информация может... Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами... Э, что такое? Я сделаю вид, что я ничего не вижу. Окей. Okay. Э, продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы с вами стали королем э, легендарной арены сталкеров. Давай, давай, в честь этого анекдота. Что это происходит? Что это... Появился, значит, в зоне черной скалки. Вот, в чем приходите, там сует руку в палатку и говорит. А если на этаж машины, по -моему, слышали, да? Полезет, а раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука из-за горла его. И такой щиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Да, мы слышали, короче, этот анекдот Короче, мы стали королем легендарной арены Но не все мы, короче, с вами выполнили Это стопудово, там, потому что там было написано, по-моему У вас недостаточно опыта, чтобы продолжить бой Так что нам нужно до уровня мастера дойти Так что будем стараться, вот Тень меня убивает просто что это за козии ножки? Это, что это? Жесть. Значит, так, сегодня мы, короче, с вами э, будем э, выполнять задания. Задания, всякие разные задания. Здесь куча всяких интересных квестов, наверное, вот. Э, находится на этой территории. И начнем мы с вами э, всеми любимого барчика 100, 100 рентгенчик. Вот. Э, Начнем отсюда, потому что здесь есть... Нахождение у... задержанных. Да, иду, иду. А... Вот этих вот э, людишек, короче, есть э, вот сюда задания. В смысле? Я пришел в бар. Так, а, есть у бармена задания, и даже у информатора есть какие-то задания. Моя может вот. Тебе так что поможем людишкам где всяким. Вот они вот сидят грустные, мы им сейчас поможем. Так, что у меня вот здесь? Здесь у меня, короче, можно забрать Это а, Водяру не надо Так, хлебушек а, Это, наверное, выложим Окей, хлебушек Ай-яй-яй Хлебушек заберем Окей Вот так, в принципе Вы сказали в комментах, короче Так, ладно, давайте сейчас сначала возьмем задание Так, ну, давай Наверное, у информатора возьмем Что-нибудь Нужна работа. Строение... Убить сталкера мастера. Окей. Мы заинтересованы в том, чтобы в зоне бродили ходячие танки, вооруженные до зубов сталкеров из экзоскелетах. Работа от этого становится только сложнее и опаснее. И чем их меньше, тем нам лучше. Убьешь одного такого, получишь награду. Окей, я берусь. Окей, я берусь. Так, что это мне такое-то? Что это мне подлагивает? Так, у тебя ничего, строение... да? Окей, okay. uh, <связь> взяли задание, увидите сталкера. Хорошо. Он находится у нас uh, армейские склады. Армейские склады. Так, этот uh, тайник нам не взять. <связь> Что у нас, смеченные бармены. Так. <связь> находится... <Ой. связь> <Ах> <связь> ух ты, как далеко-то <связь> Он находится у нас... Армейские склады, короче, где-то вот здесь. Новая локация, кстати. Отправимся туда, вот. А, Подходи, так. Таких, умеешь, ну, в принципе. Я... Я... Ну, в принципе, все. Так, я посмотрю, ничего не появилось у этого у бармена. <плодисменты> а, так, опа. Это что такое? После того, как эта винтовка была заменена армией Великобритании на немецкую ГП-37, она в большом количестве всплыла на черном рынке, а затем и в зоне. Главным достоинством ИЛ-86 является штатный четырехкратный прицел и высокая точность первого выстрела. При стрельбе очередями точная, точность боя резко падает, а надежность основных механизмов винтовки недостаточно высока. биоприпасы ага, ага. 5.56 а, на 45 миллиметров. Это, наверное, вот эти. Да. Это вот эти, короче, бляха. Это вот эти, короче, патроны. Я не знаю, брать или не брать. Так, погоди. Что у него точность так, повреждение так, удобность так, скорострельность так, а у меня? У меня, у меня все, все намного лучше, но здесь у этой винтовки у нее есть прицел, оптический прицел. Новичков, а, бляха. бляха. Ладно, я пока брать ее не буду, вот. Пока я, наверное, ее брать не буду. Я возьму здесь патрончики. Всяко разные знал, есть, окей. Плететь. Патроны все и патроны... на. Патроны, наверное, э, и так... 9 на 19 миллиметров, это вот эти, да? Базовый патрон. Базовый не надо. Наверное, вот эти вот патроны заберу. Вот так хорошо. Вот так, вот так хорошо. Вот так хорошо. Так, а вы сказали, короче, в комментах. Все, идем. Я таких, как ты, у меня вы сказали в комментах, что я накопил много, короче, денег. А, тратить их, в принципе, а... некуда в игре. Как бы так вот по комментам да по вашим сильно тратить некуда но я короче буду все равно копить мало ли у торговцев вот видишь сейчас появилась пушка да такая вот это новая которую мы не видели еще ну но... вдруг появится гром я я вот хочу гром я вот жду когда появится гром короче потому что ну очень мне эта пушка короче очень прям понравилась Прям прикольная, прям, вот она точная такая, вот она прям, ух, видел, да, как мы, короче, э, бандюганов, короче, выносили на арене с, с этого грома. Ну и, возможно, какие-нибудь, не знаю, там, э, артефакты вдруг появятся, знаешь, в продаже, хотя это, не знаю, навряд ли, наверное, но вдруг, вдруг появятся артефакты какие-то. Как вот, интересные. Так, а у меня там артефакты-то стоят на месте? Стоят на месте. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Так, где тут выход-то вообще? И народ, где выход? Я правильно иду? Меня тут не пристрелят? Я, походу, правильно. Да. Так, вот здесь вот у какого-то генерала, тут по-моему, или какого-то полковника какого-то есть задание, короче. Но это ладно, потом. Идем, у нас есть задание, мы идем, короче, уже выполнять его, уже, уже идем, уже выполнять его. И я думаю, все, правильно. Я думаю, все, можно, наверное, достать оружие. Перезарядка. Хорошечно. Так, наверное, выберем вот это. Так, посмотрим, что у нас. Справка данные Здесь ничего нового. Окей, статистика. Ух ты, статистика. Смотри, уже 11, 11 убийств у меня было сталкеров, короче. Ух ты, почти 2000 мутантов убил. 77, прикинь, 77 квестов уже выполнено. И, и не заметили даже, да? И, и вот как-то вот, как вот они пролетели, да? И так вот незаметно как-то. Что-то у меня подлагивает. Непонятно, короче. что -то, -то, подзагружается, что ли? Хер пойми. Что-то что непонятно. Так, перейти на другую локацию. Правильно, да? А. Все все правильно, все, все четко. Все четко мы идем, короче. Мы идем убивать э, сталкера-мастера. Наверное, будет сложновато в костюме каком-то, в костюме с каком-то, наверное, он. Ты смотри, что-то вот вот под лагерь. Тихо, мужик. Что такое? Эй, стой, сталкер! ты на территории свободы. Это отравлять. Отравлять, а не сы. А, -а, а, да ладно. Вот так давай. Вот так давай работать. Ты куда побежал? Э, Объясница. Ой, ой, ой, ой, ой, сколько у вас! Ой, разбегались-то. Как у тебя-то. Так, окей. Все, все спекли из пташки. Это я не знаю, что за патроны. Так, это заберем, это заберем, это заберем. Это что за пистолет? Компакт. Какой-то другой пистолет, да? Да ну, мой интересней. Мой интересней, мне больше нравится. Так, журнал, что-то там в журнале, короче, появилось. Окейна. Okay Окейна. -no. Okay -no. Так что у тебя? Хорошо хорошо, заберу. Что ты скажешь мне? Вот так, на троих засранцев меньше. Ты вовремя появился, и нас не спалил. И сам цел остался. Я так думаю, никто об этом не узнает, а? а не думаю, и сложно сказать, в смысле? Я так думаю, никто об этом не узнает Сложно сказать Не думаю Тебе что, жить надоело? А, нет Вот и ладушки, есть желание заработать, сталкер? А, ну как же без этого? Тогда двигай за нами, потолкуешь с нашим командиром Командиром? А то череп тебе сам все и расскажет Хорошо <танклей> <танклей> ладно, ребят, я это, ну У меня дело Я потом как-нибудь Окей Я думаю, он предлагает, короче За них За них это Вступить в долг, короче, я думаю Предлагает что так мне подлагивает-то Еха Так, ладно за радиейшн чё за радиейшн то ну Что за радиация чё за радиация так ладно э -э, я не пойду короче за долгом там мне, мне кажется что они хотят короче чтобы я вступил в этот долг и выполнил там задание короче за отдельную плату там что-то мы одиночка мы нет да что такое? Что подлагивает-то? Что за дичь-то? Что за дичь? Короче, блин, я посмотрел, что у меня там подлагивает. У меня, короче, в винда начала обновляться. Засранка. Поэтому не серчайте, что будет немножко притормаживать. Или что-то там. Короче, не вовремя, как всегда, обновления пошли. Так. Сюда мы не ступаем. А -а -а, погоди. Опа! Сунул добро в бревно. Думаю, не найдут. И где-то там. Где-то там бревно какое-то. Вон там, наверное. Надо обойти. Сунул добро в бревно, говорит. Там нейтралы. Там долговцы, наверное, сидят, да? Так, окей. Сунул добро в ведро. О, в бревно. Видро. Так, бревно, бревно, бревно, бревно. Где у нас бревно? Бля, хочу с другой стороны. А я могу туда попасть? Говорит, бревно сунул. Опа. Рупей. Так, окей, кровотечение минус 267. Нихрена себе формируется аномалий, холодец. Негативные свойства этого артефакта компенсируются тем, что он повышает свертываем с крови. Такой артефакт несчастно можно встретиться, за него дает неплохую цену. Так. Это уже интересно. Это уже интересно. Так, это мы убираем. А это мы с вами. Вот так вот сделаем. Нормаль! Нормально. Так, погоди, здесь везде колючка. А как мне попасть? А как мне попасть бре к бревну? Вот здесь дерево, сваленное лежало, но я не знаю, это не то бревно. Таник-то вообще в другой стороне идет. Как мне сюда по... А, во! Ну-ка. Ну-кась. Меня пропустите, нет. Так, они нейтралы. Приведящий бродяга решил зарулить к нам на огонек. Свобода. Группировка свобода. А что-то вроде. Хочешь присоединиться к нам или как? Или как я по делу? Да ну, присоединяйся лучше, у нас тут весело. Я подумаю. Так, кто у вас здесь старший? А тебя зачем? Информация для него есть. Ну, Каша у нас командиром, иди в главное здание. Понял, спасибо. В смысле, чудо. Так, ладно. Что интересно, можно сказать? Дог, вон он все орет про свои супер подвиги на заслоне. Кто бы только тут им верил. Вы это дело начинали, мы дальше тянем. А еще сколько одиночек вроде тебя добровольно остались? А эти... Да ну их, козлов Окей, так, что у тебя есть? Так, на, держи, короче Эту штучку Можно, да, пройти? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Без резких движений Я даже уберу оружие, окей Можно пройти, да? Не кусаются? Окей Так, где там бревно? Я только чисто, я чисто за бревном Держи все поезд. поезд? На пера. Я чисто за бревном, короче. Так. Говорит спрятал в бревне. Тайник. Окей. Тайник это что такое? граната для подстольного гранатомета М203, винтовки ТРС31, ГП37, СГ5К или 86. И для интегрированного грантомета FT200M. Давай заберем и потом в тайничок, короче, к себе, к себе, в норку. Вдруг потом пригодится. Все, короче, я пошел, я пошел, друзья. Потом как-нибудь к вам наведусь. А пока, а пока Ари, Арили. Аривидерчи, аливердерчи Как там? Так, я по делам У меня, короче, надо убить сталкера Сталкера-мастера Вернуться за награды Убить сталкера Задание одном в смысле О, блин Он сам сдох? Он сам сдох, что ли? Бляха, я его даже не видел. Ну ладно, что поделаешь. Че поделаешь? Идем обратно. Я только и локацию не посмотрел. Я хочу так притормаживает люто. Сраные обновления задрали. Надеюсь, сильно очень тормозить не будет Так, здесь у нас радиация такая Мощная Четчик Гегера просто щелкает Просто щел... Как щелкунчик себя ведет Ладно, сейчас, короче, возьмем Кого-нибудь другого еще задания Интересно, что там информатор мне подкинет? Может инфу какую? Было бы прикольно, если бы он бесплатно какую-нибудь инфу дал полезную. А не, знаешь, бабки-то у меня и так есть. Где-то свинья похрюкнула. Вот, бабки-то у меня и так есть. Опа. Говорю, свинья где-то похрюкнула. держи. Тебя я не боюсь таких я не боюсь таких я ложу левой правой ногой окей ладно время у нас еще есть так что я думаю хватит еще хотя ну одно задание хотя бы взять да Ща посмотрим что там кто там так Осторожно, дальше дикая территория. И как раз мне туда надо по сюжетной линии идти. Так, а у кого? У тебя, да, задание? Проходи не задерживайся, чего уставился? Так, понятно. У кого из вас задание? -то? Проходи не задерживайся, проходи не задерживайся. У Тебя? У вас тут дядька какой-то был, которого, которого работа там. Ходи не задерживайся. А где этот дядька, которого задание? -то? Жесть там сны. Слышали, да? Жесть там сны. Давай, руби, Васк! Васк руби, давай! угорают сидят так у тебя задание нет? прапор да да да да прапор же, да? стой прапор стой! Стой! Стой! стой стой стой стой стой подножка подножка а, -а, -а, -а! жопа горит так приветствую stalker это тоже про то что, чё... если ты тоже про то чем вы тут все меня уже последние два дня задрали отвечай иди ты в баню если бы знал и не запретил, а вот или да. э, рассказал бы. А так не знаю, не знаю а вообще ни хера. Значит, что там эти ученые шарки? добыли, куда наше начальство уехало, а я тут при чем? Там... Отпуск у него, и перед нами и... оно и отчитывается Близь, а если не обязанность. Ч, бляха ты там несёшь что вообще? А мужик, он... Так, где там бар Сторинген? рентген? Арена... 100... А бар вон там. Бар вот здесь. Проходи не задерживай. Да иду шуру слушаешь, да? Нормально. Не тормози, мужик. Я при Так, я по поводу задания. Мамины бусы мне. Зачем мне бусы твоей мамы, а? убить сталкеров так мне нужна работа еще на данный момент ничего нет окей что у тебя там за мамины бусы ты мне дал мамины бусы а, с плюс 5 нифига себе замечательный факт берегите его он хорош тем что имеет только положительное качество ученые ломают седые головы над тем как подобные свойства можно получить в лабораторных условиях я поставлю Подходи, так, а, чё, там, чё там, чё там, чё а, там Надо убрать тут, короче Так, у меня 6 гранат, одну гранат убираем, это мы тоже уберем. Что еще? Я какие-то патроны вот взял, ну, тормози, да? Моя потом, не потом, я еще что-то взял 9 миллиметров, ой, 19, 45 Вот эти вот патроны нельзя. уберу Клина американского насмотрелись Или крышу срывает от жадности Так, 8 батона интересно Ни о чем думать не хотят, кроме бабок Пока кишки по веткам не разбросают Ну вот так А, погоди, у меня еще такая Ломать мясо есть еще Еще один ломать мясо, ладно, продадим Сейчас мы вот продадим Тебе, да, можно Продать 7 косарей держи <свят> все ништяк так у тебя там что появилось ничего а -а -а -а нового патроны для автомата опять появились у него так 518 у меня давай еще заберем пригодятся вот эти патрончики они пригодятся Подходи, так 뭐, ладно у меня есть... а -а -а, берем ничего. короче вот это задание было да чего тебе можешь что-нибудь рассказать для новичка? О, мне нужна работа, есть что на примете. Убить предателя. Угу. Я недавно с одним сталкин с артефактами ходил, около самого выжигателя искали. Столько всего нашли, даже нашли пару артефактов, которых я вообще еще никогда не видел, даже на фотографиях. Так вот, этот сукин сын меня подставил. На последней ночевке куда-то слинял и заныкло самые дорогие артефакты. Еще мне втирал, что, типа, они сами исчезли. А пару дней назад увидел один тот самый редкий артефакт у бармена. И такая злость меня взяла. В общем, сталкер. А если сможешь найти его, передай ему от меня свинскую привет. А может, заодно узнаешь, где у него тайники и найдешь второй артефакт. Он того стоит, поверь мне. Окей, я берусь. тормозим уже так ладно взяли задание идем короче очередного предателя очередного убивать сталкера где же он там находится теперь и в принципе недалеко а в тех же тех же территориях бляха опять туда идти ладно на тех же территориях то есть сюда короче бегаем ну ладно на то но и нато но и сталкер. топлыу сюда бегать сюда. И, э, где там выход где там выход то где то я тут как то срезал так по моему или что то там как то проходил здесь что ли Бляха, задрали эти обновления притормаживают люто Люто притормаживать неудобно еще там в стол в стену долбится о погоди вот у нас главный да появился Заставил была как-то что случилось. Это останки от прошлой волны мутантов. А, непонятно. понятно. Так, мне нужна задания. Окей. Так, сержантки Ценка. Окей. Запомним. Сержантки Ценка. А! Такие они тут проходил-то. Он здесь всегда стоит, значит. Значит, у этого попа. Е-па! Даю мать! Да, е-мать! Пацаны! О! Пацаны! Твою мать! Пацаны тут жесть! Тут там жесть, пацаны! Тут ощутишь а какая-то! Так, минус одна! Безхвостовая! Безхвостовая! Так, ну ч ⁇ твари? Где вы там ау ау бляха э сюда камон! куда улетела? на тебе ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй О, бляха! Все, до собаки. Котопсы, короче, катапсы на, наступают. <сих> Котопсы. Проходи, -да! А я у тебя задание взял. Убить <сих> предателя. Забросил. Окей. Эх, блин, день за одно и то. Так, ладно. А, Че там? Я там что-нибудь продал, да? Вот. Я там продал все. Проходи, не задерживайся. Мне стоит, короче, только выходить. Блка, ни попался так. По жестяне. По жестяне попался. А ну, понятно. Вот здесь надо, надо, надо проходить. Мне там было, короче, другое. другое совсем задание выбрано. Ну ладно, нормально. Я думаю, короче, там, видишь, он говорил, типа, уничтожить логово собак. Я думаю, как раз вот эти вот собаки, которые вот эти вот белые катапсы. Ну, ладно, с ними потом разберемся. Значит, другое. Значит, совсем другое. Совсем другая история. Совсем другая история. Нас -то с вами убить предателя, да. Ни о каких собаках э, речь не идет. Это все тут шныряет. Ты чё здесь шныряешь-то? Че ты здесь шныряешь, вот скажи мне? А ты че? Да все, да, готов. Готовы, готовы, уже давно. Я уже второй раз здесь, опа Я уже второй раз здесь прохожу И вы там все, о, готов, готов Смотри, как мы его Так, наверное, наверное Надо взять вот эту штуку Окей, а, так Далеко ли нам идти? Нет, в принципе, мы уже пришли там, смотри, деревушки Столько деревушек каких-то Интересных Я думаю, мы везде побываем Э, предатель Э, предатель Бляха, он там, короче, это, С толпой сидит Вот ненавижу вот эту штуку, короче, когда они там с толпой сидят э и Долг, наверное, сейчас будет, короче, стрелять А если я убью Долговца, то это будет Жопа убрал. Бляха убрал. Долговцы и сталкеры ведут себя странно, короче на плечо, мужик. Эксполта, Я тебя сейчас на плечо Знаешь, что? Это ты мне? Не балуй. Это ты сгибать. мне? Мужик, давай если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Привет, привет. Типа ничего нет. Так, ладно. Э -э, на, держи. Продам тебе. И мне тебя без надо убить, да? Убрал. Ай, бляха, я так и думал. Я так и думал. Бляха, я сейчас долго своего убью и будет жопа. А ты где? Ты падла-то такая, а? Серогрызанная. А ты где? Ой, да! Ой, да! Ой, да! так, артефакт какой-то взял. Кристальная колючка. Кристально кристаллизуется в аномалии Жгучий пух. Выводит радиацию из организма естественным путем. То есть через уши вместе с некоторым количеством крови. Возможно, потеря крови через другие отверстия. Попадается нечасто и довольно эффективен. Чем заслужил себе стабильную цену на рынке артефакт? Окей. Okay. Так, погоди. Ранги... Контакты Отец Репутацию очень пришел мастер И то Контакт, враг. Как мне посмотреть, короче, это А, это одиночка Понятно Так, как мне посмотреть, короче как там у долговца. Мария 298. Э -э какая репутация у меня с, дол с долгом. Теперь... Ой, да бог, дай бог, короче, что... Так, так, так, так, так. Сурчок, я не хотел тебя убивать, но, блин, ты сам напросил... Опа. Ты сам набросился. Так, точность э, повреждений. Удобной стрельбы. Но у меня все равно лучше. У меня все равно удобность. Ну, тут удобней, да? И скорострельней. Но мой автомат все равно. Наверное, лучше будет. Хотя фиг его знает. Бляха. Давай, давай, давай испробуем его в деле. М -м -м. Знаешь, блин, я столько, короче, патронов вот от этого. Смотри, смотри, сколько у меня патронов вот от этого. Так, ладно, давай-ка. 10 патронов. Мы его испробуем просто. Если что, мы его спрячем. Заныкаем. Так, так, так. Хорошо. А -а -а, так. У нас, по-моему, какой-то появился... Это что? Свалка опять. Так. Припить. Далеко смотрят приписи, да, нахожусь. Так, э -э, где-то, где-то, где-то, где-то. Труба, туннель. Вход в лабораторию. Нифига себе. Так, э -э, справка. артефакт какие-то опять. Огненный шар. Кристаллизуется в аномале жарко. Хорошо борется с радиоактивностью, хотя ускоренный энергообмен изнашивает мышцы двигательного аппарата. Долго же бежать не получится. Артефакт излучает тепло. Да, у меня такой вот сейчас есть. Локации. Припять. Это был город энергетиков. Его построили еще вместе с ЧС. маленький был городок, только теперь там уже никто не живет. Кроме, конечно, нечисти всякой вроде мутантов и зомби. Пойти туда, судя по всему, и вовсе нельзя. Выжигатель мозгов путь закрывает. Оо! Жесть! Жесть! Тани клюки! Тайник в люке в каком-то Тайник в каком-то люке В каком же, мать его, люке тайник? Тайник в люке, говорит Я на карте в упор не вижу Здесь у нас энергощиток Тайник в люке Где этот тайник в люке находится? Так, вот, погоди А, это не то Тайник люки. Так, это что ящик с мусором? Так, тайник люки. Где мы еще тут не были? -то? Здесь никаких тайников вообще вообще не видно. Радар. Рипите что ли где-то? Нет. Ладно, упа. ЧС Охренеть. Охренеть. за наградой. Короче, я не вижу упор, где тут э, тайник люки. Странно, конечно. Ладно, отправляемся, короче, мы с вами за, за, за наградой. Я надеюсь, репутация не сломалась с долгом, короче. Он сам напал. Я вообще его не хотел трогать. У меня совсем другие планы были. Так. Радиацию надо убрать. Так. У меня совсем другие планы были. И трогать я его не хотел короче испробуем эту пушку если вдруг она ну хороша так настолько хороша как как описывается то мы наверное продадим свой ствол продадим от него патроны купим патроны от этой пушки Ну а хочу делать -то? ну а чё делать -то? Хорошо, что не купил, да, ее. Я, кстати, думал, что купить ее... Ну, это... Не стал. А тут нашли модифицированную, короче. Ладно, аккуратненько идем. Так. Ну, в принципе, сейчас придем, награду заберем. Ляха, выдохся сидеть что ли на. на крючке погнали погнали чем вот она меня привлекает короче вот эта пушка она короче она с этим с прицелом то что я и хотел вот мне как бы видишь она мне вот это вот и надо было как бы чтобы Попытаться как-то хотя бы постелсить, что ли. Ей бы еще глушитель. Вот тогда бы, да. Тогда бы я без раздумий, короче, ну. Без раздумий бы тогда уже тот продал. Эту бы оставил. И взял бы патронов для нее. Ну, видишь, я, я не знаю. Может ты как-то отдельно можно... Отдельно можно найти эти глушитель так ну сейчас проверим сейчас проверим насчет долга сейчас проверим насчет долга держим кулачки друзья. так окей хорошо нейтрал вроде вроде нейтрал хорошо это радует это радует Давай, лупи. парень я... как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал, подумал. И вперед двинуться. Думает, что то я про это слыхал, да забыл, блин. Хорошо, Надо будет на баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. <смех> <Вспорь> <смех> да уж... Так, э -э парни, я скоро вернусь, короче. Ну, может не к вам, может к другим. И и и вливать, сдана, ряды, ну, здесь что-то должно Балабулит, и Балабулит. И никаких монстров. Ну, кроме разве что... Ну-ка, ну-ка. Проходите, Проходи, не задержите. Задержи. Окей. не всегда есть кое-что интересное не тормози мужик так чего Моя тебе информация может тебе пригодится а, я по поводу задания задание выполнено. а вот и гонорар начинает звезда так нужно работать на данный момент нет ничего окей что за ночная звезда а, пулестойкость радиация плюс 5 это замечательный артефакт формируется аномалии ну, трамплин Не артефакта требует нейтрализации смертельно радиоактивного излучения Дорогой и редкостный, он чрезвычайно интересен для научных экспедиций и прочих исследователей активности зоны. Ну блин, такое, знаешь, пулестойкость плюс 5, ну не знаю. Подходи, сталкер, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. знаю. Вот дерьмо Так, уничтожить, Готов коту под хвост катится. Нихабара, никакого и приварка. Да вот, и не так думаю, ну, сходить его обломался. А Там и цыгалок, на натуральный фарпост, науки в зоне. Копаются, фиг знает, в чем копаются. в руках комплекса мертвеки бродит. Идили, и, а и, а и бог. Так. Ни твари, ни сволочей, не не Но этому... в принципе, а... ничего. Моя информация может тебе пригодиться. Окей, чего я хотел? Я забыл, чего я хотел. Я забыл, что я хотел. А, мы так и не испробовали, Подходи, короче, сталкер. эту пушку. Так что давай-ка, наверное, сделаем так. А, у меня, кстати, от нее немножко патронов есть. Давай сделаем так. А, вот это уберем. Это уберем. Вот дерьмо, а. Это Деньги все убираем. хвост катится. Я. Ни хабара, никакого приварка. Наверное так, да. Просто испытаем, короче, эту пушку. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Посмотрим, как она себя покажет, короче, в деле. сейчас холодного. Так, это что у нас за патроны? Иди нос, Туда. Все, отлично. Так, и у бармена. Бармен, иди сюда. Давай, камон, камон. Давай сюда иди, бармен. Иди сюда, ну, бармен блеха. До да, иди, сюда иди. Не поговорить с тобой надо, но. Не тормози, мужик. Что там встал-то? Бармен, бармен, бармен. Сюда иди. Чего вылупился там? Сюда иди. Телек с другой стороны. Сюда иди, ну, да, бармен, бляха. Мне патроны нужны. Не тормози, мужик. Моя информация. Может... Баран. Баран! Для у меня всегда интересно. Ладно. Моя ладно, друзья. Доверять. У меня, короче, видос подходит к концу. Вот. Мы, короче, в следующей серии а, купим патроны для этой винтовки и ее испробуем. Вот, возьмем какую-нибудь еще работу. Блин, у тех, видишь, они вся, все... Все, вот, все стоят и за голову держатся. Охренеть. Короче, у этих вот, да? Вот, если успеем, то возьмем уже и у торговца Бармана, короче, задание. Ну, еще у нас там у этого, у сержанта надо взять, да, тоже задание. Повыполняем, повыполняем, короче, а потом уже э, посмотрим. Возможно, по сюжетной линии не пойдем. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.